Близорукость любой степени нужно корректировать, если она мешает жить. От маленьких степеней близорукости до самых высоких. Все зависит от потребностей, от зрительной нагрузки, от профессиональных навыков, от образа жизни и многих других факторов.